Здравствуйте господа, сейчас мы с вами рассмотрим один интересный фильтр И с помощью этого фильтра нарисуем вот такие вот вампирские глазки И давайте приступим Идем на вкладку фильтры Находим здесь свет и тень Градиентная вспышка находим Вот тут выскакивает подсказка Добавить изображение отблеск, используя градиент Нажимаем ее Выскакивает такое вот вспомогательное окошко и мы тут видим 7 вспышек ну пускай вас не смущает что их всего лишь семь их можно настраивать как угодно просто вариаций как их можно настроить тут не знаю не побоюсь этого слова миллионы просто вариантов что с ними можно делать тут вот это я нахожусь сейчас вот на этой вкладке тип вспышки если я перейду вот на эту вкладку то здесь можно менять радиус масштаб то есть сейчас я по центру выставлю я специально предварительно вот создал черный слой чтобы на черном фоне нам было лучше видно их вот я изменю радиус сейчас вращение можно вокруг своей оси вращать сейчас у меня вращается вот эта вот основная вспышка вот эта вот основная по центру а это вспомогательный как бы отблески вращение тона вот видите тон меняется угол вектора угол вектора это вот вот эти вот вспомогательные вспышки и линия прямая линия если провести линию это и будет вектор вот. меняем угол то есть вращаем получается вокруг оси как бы длина вектора можно их вот от этой основной отдалять вот эти вспомогательные а можно наоборот ближе делать меняю длину вектора и они между собой отдаляются а вот я наоборот сокращаю длину вот это что можно делать вот такие скромные настройки вот на этой вкладке теперь мы перейдем обратно на тип вспышки и здесь есть кнопочка изменить надо было все просмотреть их показать вам давайте их просмотрим вот первое имеет вот такой вид вот такой эту мы только что смотрели такая такая такая такая ну и, и, как я сказал, их можно настраивать всяко-разно. Вообще, э, сейчас вот тут кнопочка «Изменить». Ее нажимаем, и выскакивает еще одно вспомогательное окно. Это окно можно сравнивать с, с каким-то э, отдельным редактором есть. Аудио аудиоредакторы, есть видеоредактор, есть фоторедактор, есть векторные редакторы. А это редактор по вспышкам, который <coughs> работает. В общем, ну это конечно шутка, но здесь можно делать настройки, в общем, такие. По отдельности настраивать основную вспышку, по отдельности настраивать вот эти лучики и по отдельности вот эти вспомогательные отблески. Вот смотрите, я меняю сейчас непрозрачность. И у меня непрозрачность только меняется у основной вспышки. А лучики и вот эти отблески они какие были, такие и остаются. Вот. Непрозрачность теперь меняю. Лучиков. Вот совсем я их невидимые сделал. Вот. Теперь вот этих вспомогательных отблесков точно так же. они у меня исчезают также можно менять режим рисования вот добавление перекрытие экран вот на этой вкладке тоже самое и на этой или можно колесом просто, ну не щелкать вот так вот, а просто курсор навести и колесом мыши перебирать. Вот. Это только вот на этой одной вкладке. Переходим на вторую, и она называется свечение. То есть мы сейчас работаем только лишь вот с этой основной э, вспышкой. Свечение она называется можно менять ее размер То есть мы ее сейчас настраиваем А вот те лучики и вспомогательные отблески Они какие были, такие и останутся Мы сейчас работаем только лишь вот с этим объектом Отдельно Вот, размер можно менять Вращение тона Видите, как меняется тон Вот И тут еще вот есть такие Пункты, такие вкладочки Что Радиальный градиент Угловой градиент Градиент Угловой протяжки Наверное протяжки Сокращение такое Которое не стоило бы делать Наверное Ну может не протяжки В общем не знаю Если мы щелкнем Вот по этой вкладочке то здесь, видите, много-много-много всяких вариаций настроек выскакивает. Точно так же здесь можно колесом мыши их перебирать. Вот. В общем, можно просто этой теме посвятить всю свою жизнь и работать только в этом расширении рисовать всякие штучки в общем это отдельная тема длинная такая ее нужно более глубоко детально изучать вот вот видите что я сейчас вот эту вкладочку с этой вкладкой работаю вот что получается у меня так всякие фигурки такие вот на эту вкладку перейду тоже кольцом мыши поперебираю так на скорую руку чтобы показать возможно вы заинтересуетесь вот меняем размер видите какие красивые лучики получаются вращение тона ну ладно, бог с ним, можно длинный обзор это делать. Переходим на следующую вкладку, лучи. И отдельно настраиваем лучи. Размер. Вот, меняем размер. Вращение. Ну и так далее по списку. Эти вкладки вот. Видите, какая красота тут. Какую красоту можно делать. О. Действительно, можно только этой теме посвятить всю свою жизнь. Ну, вообще здорово, да? Мне нравится. Ну и так далее, в общем. С этой вкладочкой то же самое работаем. С этой. О, о, какие чудеса она творит. Вообще, здорово. Переходим на, на следующую вкладочку. И отдельно настраиваем, как я сказал, вот эти, ну, вспомогательные вот эти вот отблески. Ну и здесь то же самое, конечно же. Как я сказал, они у меня сейчас многоугольники, можно их сделать круглые. Вот тут галочку переставляем, и они становятся круглые. Вот, можно число изменить углов. Вот здесь вот, допустим, 8, или давайте 12 сделаем. 12 и... Ну, в общем разнообразными различными способами как я сказал тут просто миллионы всяких вариаций можно сделать с ними вот давайте вот так оставим ну то есть не оставим а я сейчас все это закрою, сделаю сброс полный это такой небольшой обзорчик в общем, если вам интересно, поковыряйтесь. Возможно, вы сюда заходили, раньше ковырялись, но так глубоко не заходили в настройки, более так детально тут не, не гуляли. Так что вот. Сейчас я это все отменю. Этот слой удалю. Черный тоже удалю. Вот наша фотография. Ну и давайте нарисуем вот эти вот вампирские глаза. Идем на вкладку фильтры. Нет, вру. Сначала создадим слой новый прозрачный. Слой. Прозрачный слой создаем. Теперь идем на, на вкладку фильтры. Свет и тень. Градиентная вспышка. И сейчас мы будем... Использовать вот эту вспышку. Последнюю. Вот. Я ее по центру выставлю. Здесь я выбрал тип вспышки. Перехожу на параметры. Увеличу. Радиус. Вот так вот. чтобы мне было лучше видно. Так. Все. Здесь на этом этапе я больше ничего не буду делать. Только увеличил масштаб. Радиус. Перейду обратно на тип вспышки, нажму изменить, чтобы вам показать, что мне, ну, нам, чтобы сделать глаза сейчас, нам понадобится лишь вот эта центральная вспышка. А вот, вот эта цветная аура, радуга, вот эта, мы, мы ее удалим. Нам нужен лишь вот этот объект. Вот, так что я туда зашел, чтобы она лучше отобразилась, потому что здесь на прозрачном фоне как бы плохо видно. Все, нажимаю ОК. OK, и вот моя вспышка на прозрачном фоне нарисовалась. Теперь я беру эллиптическое выделение. Выделяю центральный вот этот объект нашу вспышечку. Теперь выделение инвертирую. И через вкладку правка делаю вырезать все. Выделение сниму. Возьму прямоугольное выделение. Выделю ее. Вот эту нашу вспышечку. Сделаю стопроцентное увеличение, чтобы нам было лучше видно. Возьму масштаб. Масштаб цепочку замкну, чтобы симметрично у нас масштаб изменялся и уменьшу немножечко изменить. Перемещу на глаз. Так, приблизительно слой прикрепить. Сейчас на данном этапе вот что у нас получается. Теперь... Создаю копию этого слоя. Перемещаю на второй глаз. Таким вот образом. Да, вот так. Теперь вот эти два слоя между собой. Объединяю слой. Объединить. Вот, на одном слое теперь они у нас получаются. И теперь работаем с цветом. Идем на вкладку «Цвет». Чтобы более выразительные их сделать, они сейчас какие-то блеклые, цвет тусклый. Идем на вкладку «Цвет», «Тон насыщенность» выбираем. Так, перекрытие я сделаю 100 и убираю освещенность. Вот что у нас получается. Такие вот красные-красные глаза. Вот этим бегунком можно совершенно любой тон настроить. Давайте сначала покрутим вот в эту сторону, а потом вот в эту. И посмотрим. Начинаю я крутить. И вот что мы видим. Вот зеленые. Вот такие красивые цвета можно получить. Ну теперь вот в эту сторону. Ну, фиолетовый, конечно. Фиолетовый не подходит для глаз. Вот красивый цвет. Но я оставлю цвет красный. Так, не знаю, может слишком я освещенность убрал. Вот так. Да, вот так. Насыщенности, мне кажется, смысла нету трогать, насыщенности тут хватает. Нажимаем ОК. Вот что у нас получается. Но, как мы видим, что у, у нас как бы зрачки здесь получились поверх век. Сверху век такого же быть не может. Так что берем ластик мягкий и аккуратненько подтираем вот тут вот. Вот это вот свечение, которое получилось сверху век, мы его убираем. Таким вот образом, аккуратненько. Так. Теперь я уменьшу непрозрачность до половины. И еще чуть-чуть пройду. Вот так вот. Ну и вот что мы с вами получили слой к размеру изображения наверное я их сейчас сделал слишком большие можно было сделать поменьше но это только только для того чтобы вам показать эта картинка мне совсем не нужна сохранять я ее не буду Так. непрозрачность сделаю стоп вот так вот что мы с вами нарисовали очень легко и просто если бы я вам не объяснял не показывал там не делал обзор там как чего там настраивается. Это делается буквально за минуту, не больше. И на сегодня это все. Спасибо за внимание. Всего доброго.